Сначала в колде бесили танки, затем шакалы, затем голиафы. А сейчас бесит до ужаса просто люди, которые ездят на вот этих трансформаторах, которых гудят, сбивают и шотают тебя сразу. Видео получилось забавным, смотрите до конца. Не забудь прожать лайк, не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра, погнали. Так, забрали наши. Блин, откуда вы всех челиков берете? Я вообще понять не могу. Аслан, тебе там придет. Вон Хади про, с нами с прошлой капки играют челики. Буби-чей, видите, написано? Просто они там пасут. Осталось 8. Нифига с нами 6 человек летит, прикинь. А остальные, значит, уже вылетели, потому что когда мы начинали вылетать, было 8. кашный тип его убить не дали Совестные. там еще челик уже нету Дай хоть кого-нибудь попасть. Спасибо. Да, ни стада, ни совести, я и говорю. Вот эти такие на тень. Шайтанка это едет. Вот. Кусок говна! В общем, я вырезал момент, сколько они летали, а летали они ровно 4 минуты на этих трансформаторах. Поэтому смотрите просто концовку, чтобы 4 минуты не наблюдать, как они нас забивали раз за разом, и мы пытались их взорвать. ...пец какой-то самоубийство Т закатались